Слезы и облаков, как рыдает ночи, развод мостов, выпивает мою свежую мозоль Больше нету слов, больше нету сил Был наивен я с тобой, я тебя люблю Но все решилось, но чутуй Может это сон, так подумал я, получив урон Сердце ты водила будто нож Больше нету слов, больше у нас Не заметил сразу я Это все, она твоя другая сторона Ты моя луна, я твоя земля Вместе навсегда Думали так ты и я Разлучили небеса Сердцу боль причинила лишь она Лишь она Братная сторона Ты моя луна, я твоя земля Вести навсегда Думали так ты и я Разлучили небеса Сердцу боль причинила лишь она Лишь она Ты моя луна Я твоя земля Вместе навсегда Думали так ты и я Разлучили небеса Серцу боль причинила лишь она Лерщ Обратная сторона Ты моя луна Я твоя земля Вместе навсегда Думали так ты и я Разлучили небеса Сердцу боль причинила лишь она, Дуб WEI